Является ли аллергическое заболевание противопоказанием для прививки? Какие же аллергические реакции наиболее часто происходят при проведении вакцинации? Зачем же мы все таки делаем детям прививки? Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео вы узнаете, о вакцинации у детей с аллергией, какие возможны риски у детей с этим заболеванием и каким образом это можно преодолеть. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, информация, изложенная в нем, будет вам очень полезна. На сегодняшний день вакцинация ⁇ самый эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями. Благодаря введению вакцины получается создать в организме инфекционный процесс заранее предопределенным благоприятным исходом. Вакцинацию необходимо начинать как можно в более раннем возрасте, потому что у ребенка еще пока нет возможности неправильно отвечать на вакцину. И в этом случае происходит защита от инфекционных болезней, с которыми ребенок может не справиться вследствие того, что иммунная система у него еще не до конца сформирована и даже отсутствует некоторые иммуноглобулины. Кроме того, благодаря введению инфекционных агентов, находящихся в вакцине, происходит правильное формирование иммунной системы, образование тех иммуноглобулинов, которые в последующем будут защищать ребенка. Для сравнения, в начале 20 века детская смертность составляла 25 человек на 100 новорожденных. В наше время это всего лишь 7 случаев на 1000 пациентов. Основной причиной смертности в начале XX века были именно инфекционные болезни. Благодаря тому, что в настоящее время мы научились защищать детей, это одна из причин резкого снижения младенческой смертности. Существует мнение, что некоторые заболевания являются противопоказанием для вакцинации, в частности, заболевания аллергической природы. Ранее считалось довольно длительное время, что вакцины способствуют формированию аллергического заболевания у детей с определенным риском заболеть, с определенной тягощенной наследственностью. В настоящее время доказано, что проведение прививок показано детям с аллергическими заболеваниями вследствие того, что они позволяют уменьшить частоту инфекционных болезней, являющихся риском обострения аллергического процесса. И лучше защищают детей от интеркурентных инфекций, которые могут быть причиной обострения и осложнения аллергического заболевания. Например, ребенка с атопическим дерматитом необходимо привить не только по национальному календарю, но и от ветряной оспы, потому что вирус ветряной оспы – это герпетический вирус и кожа, которая сенсибилизирована плохо будет бороться с местной инфекцией, возникнет риск осложнений. Детям с бронхиальной астмой показана вакцинация против гриппа, потому что доказано, что грипп протекает у них более тяжело, с более тяжелыми осложнениями со стороны дыхательной системы. Является ли аллергическое заболевание противопоказанием для прививки? Нет. Аллергическое заболевание является показанием для расширенной вакцинации у ребенка. Это позволяет уменьшить у него частоту инфекционных эпизодов, как следствие обострений и осложнений основного заболевания. Если у ребенка есть отягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям, но при этом он здоров, нет необходимости в какой-то специальной подготовке. У нас нет жалоб, нет болезней, а, соответственно, нет лечения. Если ребенок страдает аллергическим заболеванием, очень важно понять, что прививку необходимо делать в период ремиссии, то есть вне обострения. И необходимо, конечно, учесть степень тяжести аллергического заболевания, провести это в наиболее благоприятный сезон, если у ребенка есть пульцевая аллергия. Например, если это аллергия, то прививку надо делать зимой. Если у ребенка пищевая аллергия, очень важно очень строгое соблюдение диеты весь поствакцинальный период. Для определенных групп вакцин он разный, он может длиться от 5 до 21 дня. При бронхиальной астме, если это тяжелая форма, необходимо увеличивать дозу базисных препаратов, день прививки и в течение поствакцинального периода. Продолжительность поствакцинального периода всегда укажет доктор при проведении прививки. Также необходимо в течение первых 30 минут наблюдаться после введения вакцины, потому что остроаллергические реакции развиваются сразу после введения вакцины или через 30 минут. Через полчаса можно спокойно ехать домой, понимая, что тяжелых аллергических реакций, уже не наступит. В случае наступления тяжелых аллергических реакций рядом всегда находится врач и медсестра процедурного кабинета. В процедурном кабинете всегда есть в наличии специальная укладка с набором необходимых инструментов и препаратов для того, чтобы оказать ребенку экстренную помощь. Врач знает, как провести эти мероприятия, медсестра этому тоже специально обучена. Не нужно волноваться, кроме того, эти реакции крайне редки. Перед тем, как направить на прививку, в любом случае аллерголог-иммунолог оценивает состояние ребенка. И оценивает степень риска развития реакции. Существуют специальные методы, то есть проводится дополнительное обследование. Можно провести ребенку с бронхиальной астмой, исследование функции внешнего дыхания, детям с другими аллергическими заболеваниями, в том числе делаются общие анализы крови, общие анализы мочи, проводятся беседы с родителями в этом случае, и если все-таки риск развития аллергической реакции высок, то ребенок направляется в специальное учреждение для проведения прививки, существует специальное отделение, вот с вакцинопрофилактики, где можно в условиях стационара сделать ребенку прививку. В амбулаторных условиях вакцинация проводится детям с низкой степенью риска развития различных аллергических реакций, находящихся в состоянии длительной ремиссии по аллергическим заболеваниям, не тяжелые формы аллергических заболеваний, отсутствие аллергических реакций на компоненты вакцины. Это тоже оценивает аллерголог, прежде чем направить ребенка на прививку. Существует некоторые аллергенные компоненты вакцин, на которые может перекрестно среагировать ребенок с аллергией. Это тоже оценивается обязательно и. В этом случае, также ребенок направляется для вакцинации именно в стационар. Какие же аллергические реакции наиболее часто происходят при проведении вакцинации? Крайне редко встречаются аллергические реакции при проведении вакцинации Аллерголог всегда пристально, внимательно оценивает состояние пациента, проводит аллергологическое обследование. Стремится исключить все риски развития аллергической реакции при введении вакцин. Эти реакции встречаются крайне редко. Они встречаются не чаще, чем другие аллергические реакции при употреблении продуктов или укусов насекомых, а может быть даже и реже, потому что вакцинация – это планируемое мероприятие, соответственно, проводится плановая подготовка к нему и оценка всех возможных рисков, возможных реакций у ребенка при проведении прививки. Наиболее известные реакции при проведении вакцинации – это подъемы температуры и отеки вместе месте инъекции. Они связаны с тем, что в организм вводится небезразличный для иммунной системы препарат. Происходит естественная реакция иммунной системы с выработкой интерферона, который является веществом, стимулирующим подъем температуры. Это Нормально, если поднимается температура после введения вакцины, признак того, что организм на нее правильно ответил, подъема температуры не стоит опасаться и считать неблагоприятной реакцией после проведения вакцинации. До 40 градусов может подниматься температура, и это считается нормальным ответом на введение прививки. Отек вместе месте укола часто обусловлен тем, что вакцина сделана специально на носителе, который позволяет ей постепенно всасываться в месте введения для того, чтобы происходила постепенная выработка антител, не происходил их резкий вброс в кровь от вакцинального вещества. Поэтому отек, болезненность вместе укола может сохраняться в течение пяти дней, реакция отека до 8 сантиметров в диаметре считается в рамках нормального поствакцинального ответа. Зачем же мы все-таки делаем детям прививки, если возможны и подъемы температуры, и отеки вместе месте укола, и есть риск развития аллергической реакции? Мы делаем прививки потому, что все эти возможные реакции крайне редки. Во-первых. Во-вторых, потому что инфекционное заболевание, которое может развиться у ребенка, как правило, неконтролируемо, неуправляемое еще недостаточно разработанные эффективные методы его лечения. Оно может закончиться летальной инвалидизацией в этом случае. Поэтому необходимо делать прививку, потому что в результате прививки защитные получатся антитела. Потому что введение вакцины это заранее запрограммированный благоприятный исход инфекционного процесса. Это обеспечивается тем, что в вакцине строго дозировано количество инфекционного агента, вакцина часто состоит не из самого инфекционного агента, а только из его компонентов, только из ДНК, допустим, возбудителя, или отдельных участков из ДНК, возбудителя, которые способны вызвать просто иммунный ответ. В результате заболеть ребенок не может, а защитные антитела у него будут. Очень важно прививать ребенка по национальному календарю. Национальный календарь всегда учитывает инфекционную заболеваемость, которая находится в данном регионе. Поэтому к национальному календарю Российской Федерации существует дополнение национального календаря каждого региона. Например, в региональном календаре города Москвы существуют обязательные прививки против папилломовирусной инфекции, против вирусного гепатита А и против ветреной оспы для детей, поступающих в дошкольные учреждения. Взрослым обязательно требуется вакцинация. Взрослый человек забывает, что у него когда-то были прививки. Тем не менее, иммунитет после вводимой вакцины сохраняется от 5 до 10 лет. Через этот временной промежуток уже защитных, защитного уровня антитела таких инфекций, как дифтерия, корь, краснуха уже низкий, и Существует риск заболеть этими достаточно тяжелыми болезнями. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к вакцинации против этих инфекций, обращаться к терапевту с просьбой провести прививки и делать все вовремя. Кроме того, для взрослых тоже, особенно для лиц старше 65 лет, когда идет естественное снижение активности иммунной системы в пожилом возрасте, очень важно прививаться против пнемоковой инфекции и делать прививки иногда против ветреной оспы, потому что существует высокий риск заболевания поясывающим герпесом. В этом возрасте. Эти две инфекции могут быть летальными. Прививки – наиболее эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями. Риск развития каких-то реакций после прививки неизмеримо ниже, и степень этих реакций неизмеримо меньше по сравнению с болезнью, которая является разрушительной для организма часто, а иногда приводит к летальному исходу. Необходимо вовремя прививки, правильно относиться к вакцинации, положительно настраиваться при проведении прививки, общаться с врачом, задавать ему вас интересующие вас вопросы и развеивать свои ненужные страхи перед вакцинацией. Это позволит вам сохранить свое здоровье и здоровье своих детей. В альфа центр здоровья работают опытные аллергологи-иммунологи. Они оценят все риски развития аллергических реакций после прививки у вашего ребенка и сделают все, чтобы вакцинация прошла благополучно. Для того, чтобы записаться на консультацию к аллергологу-иммунологу, пожалуйста, нажмите ссылку под этим видео.